Точка, точка, точка. Появился новый объект. Пока ее наблюдают только астрономы, но уже к мая 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом.